Всем привет, хочу рассказать сегодня про контроллеры для ЧПУ станков 3-осевой и пятиосевой. Состоят они из такой платки, на которой находятся микросхемы Toshiba TB6560. Вот здесь три штуки, а на 5-осевом 5. Ну, соответственно, по количеству двигателей. По количеству осей. Вот. Э -э они практически одинаковые. Разница лишь в количестве осей. А сюда вот в этот разъемчик подключается LPT-порт от компьютера. Так, сюда ручное управление с пульта. Можно и не подключать. Так, вот эти вот эти вот контакты. Так, вот сюда питание, вот в эти два подключается, плюс-минус от 12 до 36 вольт. Я бы советовал подключать 24 вольта. Если двигатели мощные, то 24 вольта. Вот. Потому что если подключить 36 вольт, будет вот этот транзистор, вот этот первый, очень сильно греться. Так, дальше. Ось Ось X Ось Y Ось Z Подключается Двигатель шаговый Сюда подключается шпиндель Включение шпинделя То есть через контроль Включается шпиндель Вот Так Дальше Дальше Вот здесь Вот в этот вот Видно Где наш фокус Фокус я не поймаю Сегодня наверное Ладно. Вот yeah. в вот этот разъемчик китайцы не делают сам штекер. То есть они вот сделали разъемчик, а самого штекера нету. Его приходится как-то колхозить. Сюда подключаются концевики. Здесь 5 контактов. Еще раз попробую. Вот, вот так вот видно, как. Вот, видно то есть 5 контактов один из них общий и 4 из них это... это на концевики идут то есть один должен замкнуться с другим с любым то есть на три оси еще три контакта и один на кнопку e стоп так дальше дип-переключатели дип-переключатели не переключают микрошаг, здесь 2 на микрошаг, 2 на ток, ток увеличивает вот эти вот, если не ошибаюсь, первый, второй микрошаг, третий, четвертый ток, пятый, шестой, это не помню. Так, вот этот, вот этот контроллер я немного модернизировал, я как говорил раньше, если подать на него напряжение 36 вольт, то вот этот транзистор начинает греться, очень сильно греться, поэтому я приколхозил вот здесь такой радиатор с компьютера, поставил на него вентилятор, здесь кстати был второй разъем для вентилятора, тут вот два. А здесь вот на этой плате один. Вот он. Возле транзистора стоит. Один. А здесь два. Вот. Поэтому у меня этот транзистор перестал греться. Потому что он охлаждается очень хорошо. Еще в этом контроллере хорошо, что есть вот этот вот порт. Компорт. Это то же самое на концевики. за запараллелен с вот этим вот разъемом. То есть очень удобно взять в таком портале вот такой проводок. Сейчас покажу. Вот так вот обрезать его. Ставить вот сюда. И все, и подключать все свои концевики. Все. Здесь такой возможности нету здесь придется либо впаиваться либо искать какой-то подобный разъемчик так подключаю к этим к этим контроллерам такие вот двигатели вот нема 23 вот маркировочка их видно там так вот видно 23 hs8603 двигатели на полтора ампера вот, ток полтора ампера у них а, удерживающие усилия 14 килограмм вот вал выходной вал вот этот 8 миллиметров все еще муфточка такая стоит я тоже отдельно заказывал кулачковая Потому что у меня большие нагрузки будут, поэтому я такой заказал. Так. В комплекте еще идет вот такой, такой провод. Так. Вот провод идет. Он нужен для подключения контроллера к компьютеру. По нему идут данные. Так, подключается он вот этой стороной контроллера. Покажу. Вот так, вот он подключается. Эти винтики заворачиваются, чтобы он. Не вылетел во время эксплуатации. А вот эту часть подключаем к компьютеру. Соответственно, там где есть LPT-порт. Сейчас современные компьютеры не содержат такого разъема. Придется старый компьютер какой-то брать. С таким портом для принтеров. Либо использовать какой-то эмулятор. Эмулятор LPT-порта. Так, дальше дальше подсоединяем двигатель двигатель подсоединяется вот в эти колодочки таким вот макаром просто втыкаете все двигатель подсоединен запрещается сразу говорю, запрещается крутить двигатель подсоединенный к контроллеру э без питания есть, если сейчас я покручу этот двигатель у меня сгорят вот эти вот микросхемы. Поэтому я не кручу их. Производитель сразу предупреждает об этом. Так, дальше. Ну, дальше все готово. Остается подсоединить вот сюда в концевики. То есть концевик для чего нужен? При... Это концевик, это такой выключатель, который ставится на конце оси. Можно каждый, можно не каждый, только хочет. При э, достижении там, портала или оси какой-нибудь э, максимального значения, то есть она подъезжает уже в край, для того, чтобы она не уехала, не повредила механизмы, вот ставится этот выключатель. Он замыкает вот так два контакта между собой, вот. И ось прекращает движение. Станок просто встает до размыкания контакта. То есть разомкнули, там естоп поджали. Все, поехали дальше. Вот. Ну, в принципе, все. Если будут какие-то вопросы, в комментариях задавать. Всем пока.